Всем хай, с вами Крисал Майнкрафт, и сегодня я прохожу башню ада. Это такой паркур мелкий. Ну как, кстати, мелкий, хороший, большой, большой такой паркур. Но дело в том, что я не умею вообще тут. Я даже найти штуки не могу залезть. И когда я наступлю на эту то у меня начнется таймер и надо как можно быстрее подумать как все это пройти или что полосойка может куда то сюда нет это вообще не туда так я очнулся где то тут а что я понял надо на дерево залезть и потом уже спрыгнуть дерево. А нет, тут вот это. Хоп-хоп, а нельзя, правда. Как я думал, на дерево здесь потом по сену. Второй чекпоинт. 43 секунды мне понадобилось. Опа, а тут что? Где вагонетка? Я думаю, что тут должна быть вагонетка. После нет. Хоп. Хоп. Хоп. М -м. Сначала начинаю. Уже одна минута снялась. Так, это я вот так залазю на дом. Потом на пшеницу. Теперь вот так пропивать надо. Хоп, хоп. Теперь по этому надо... Мне главное на эту штуку залезть. У меня не получилось залезть на эту штуку. Посой. О, получилось. Ну вот, зачем нужны чупонты? Это чтобы, когда ты умираешь, что сохранять все нужно. Ну вы понимаете. Слева у меня идет время, сколько, сколько времени я уже тут продолжаю, и я уже прошел тот момент, давай со слезью у меня всегда проблемы, то дальше как я понимаю, хоп, нет, сколько как. не понял, во! нет не так Оп. Оп. ай она на, на кренде лёг, залез и упал но ну, я уже научился не научился это проходить да я не научился, надо более медленно проходить, это значит хоп, прыгунька хоп, хоп, хоп, хопана, хоп, залез и медовый уровень. Ой. А -а -а, тут все продумано, тут нельзя прыгать. Так это вот сюда, это вот сюда, вот так, вот так. Да блин, опять упал. Но я не продумали то, что я могу на полублоки залазить, или они так думали. О, новичек, блин. Так, дальше никуда. Ой, нет, сюда. Ну, приходится просто загорать в лаве. Я не побежал. Ладно. Вот так, вот так, так, так. Теперь я знаю свои ошибки. Теперь я должен вот тут вот так. Дальше на это. Не зря этот фонарь был тут. Я его даже и не заметил вначале. Я эти астревки не видел. И наслись. все получилось. Новочка пойнт. И это уже какой-то пустынный уровень какой-то. Опа, она не зря я упал. Так, это вот сюда. Надо поплыть. О, еще рака. Вот так, вот так, вот так. Вот так. На песок этот. Понадобились по фонарям. Во, все. Раз, два, три. Во, залез, это хорошо. Дальше залез. Нет, вот так надо. У меня нас кстати, наложено. Какое. А, непонятно, а дальше куда? Не вот туда. Так я не допрыгну. А не допрыгну. О! Подняли меня. Мне в самый низ. Вы скинули. Ладно. Хоп-хоп. Хоп. Дальше вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Так. Вот так. Я сейчас чуть не упал. Ну хорошо, что нам чекпортную дали. Я, конечно, эту игру уже играл недавно, но я ее на 100% не, не проходил. Опа, на, это я только что... А, это не то. Может вот сюда? Да, кстати, вот сюда надо. Или не сюда? Нет, не сюда. Просто обманка. Походу, была. А, нет, мне кажется, это... Ай. Я думаю, это съезано как-то. Опа, ну, а не зря же тут дерево стоит? Да, не срежу. Значит, с этим было связано эта штука. То и вот. Хоп. Но я уже почти не помню, как это проходить, потому что я вот эти моменты проходил. Я где-то выше небес был. Я думаю, может в следующий раз скайблок снять. Или что-то другое. Я разве тут не был? Да нет. Ну ладно. Так, я думаю, с этим больше ничего не связано. Вот сюда надо пойти. А, вспомнил картинку, как я ее проходил. Чрт с эту Ой, здорово мама. Надеюсь, у меня зуб этого не записал. Mm -hmm. Ну ладно. Блин, опять упал. Так, дальше. На этот фонарь. Дерево. Следующее дерево. И следующее дерево. Дальше на крышу. И вот. все. Новый чекпоинт. Опа, на это я помню. А тут можно вот так походить. Это я тогда не с первого раза прошел И не со второго, а с третьего где-то. С, -с, -с, с четвертого. Так, а вот-вот. А, а обратно пойду. Хоп-хоп. О, нет. Про что я и говорю. Нельзя тут очень быстро проходить. Это значит через, так, через один блок. Это никак. Дальше это вот сюда. Оп. Оп.